Приветствую, приветствую Польшу. Польша, наша союзница, президент Дуда, господин премьер-министр, все бывшие премьер-министры и президенты, весь польский народ. Спасибо, что принимаете снова меня у себя. Прошел один год. Приблизительно год назад я выступал здесь, в Королевском дворце в Варшаве, в то время, когда президент Путин начал свою безжалостную агрессию в Украине. Началась крупнейшая война, военное столкновение после Второй мировой войны. Под угрозой оказался мир, мир, который длился в Европе 75 лет. Год назад... For the fall of Kiev. Мир готовился к падению Киева Я только что побывал в Киеве, и должен сообщить вам Киев стоит, он силен как никогда Киев наполнен гордостью Киев, самое главное, свободен когда Россия вторглась, испытанием подверглась не только Украина, весь мир, Европа, Америка, НАТО, вся демократия оказалась под угрозой. Сегодня мы стоим перед простыми, но и очень глубокими вопросами. Будем ли мы реагировать или отвернемся? Сохраним ли мы силу или проявим слабость? Смогут ли все наши союзники сохранить единство? Или будут разъединены? И теперь, через год, мы знаем ответ. Мы действительно отреагировали. Мы сохранили наш союз. Мы были крепки. Мир не отвернулся. Перед нами стоят крупнейшие вопросы о решимости, о преданности важнейшим принципам. Будем ли мы бороться за суверенность государств, за право людей жить свободными перед лицом агрессии? Будем ли мы бороться за демократию через год? Мы знаем, мы знаем ответ. Да, мы выступим за суверенитет. <свенитие> так мы и поступили. Да, действительно, мы обеспечим право людей <свенитие> сопротивляться агрессии. Мы выступим <свенитие> за демократию. Именно так мы и поступили. <свенитие> Вчера для меня большая честь, <свенитие> когда я ставил рядом с президентом Зеленским, и мы подтвердили то, что мы выступим за все это и будем бороться, несмотря ни на что. Когда президент Путин приказал своим танкам вторгнуться в Украину, он думал, что мы сдадимся. Он ошибся. Украинский народ оказался смелым, несгибаемым народом. Государство проявили решимость и сплоченность Демократия оказалась слишком сильной, слишком крепкой. Она нанесла удар по Путину, его танки горели. Он говорил... О финализации НАТО вместо этого произошел обратный процесс. Он думал, что НАТО будет разделено на отдельные страны, вместо этого НАТО сохранило свое единство, как никогда. Он думал, что ему он сможет использовать энергию энергетические ресурсы как оружие. Вместо этого мы сократили зависимость Европы от российского топлива. Он думал, что он силен, как никогда руководители демократии слабы, но он столкнулся с железной волей Америки и всех демократических стран, он оказался в состоянии войны, а во главе этой борьбы стоял президент Зеленский, человек с железной волей и решимостью, президент Путин, президент Путин оказался принцом того, что еще год назад ему казалось невозможно. Демократии всего мира оказались сильнее, а не слабее. А все автократы мира наоборот ослабли. Потому что столкнулись с людьми, которые знают, за что они борются, знают, кто борется рядом с ними. И в этом-то все и дело. Вы знаете это. Народ Польши знает это очень хорошо. Вы знаете... Это лучше, чем многие, потому что солидарность означает именно это. Это борьба с разделением и угнетением, когда ваш красивейший город был уничтожен после восстания, после коммунистического управления, когда восстала Польша. Точно так же народ Беларуси продолжает бороться за свою демократию. Именно такую решимость проявляют и люди Молдове. В этой стране люди хотят жить на свободе. Они завоевали эту свободу для того, чтобы двигаться в сторону демократии, вступления в братство европейских стран. Президент Молдовы возглавляет эту борьбу, президент Санду. Давайте поаплодируем ей. Через год этой войны Путин больше не сомневается в силе нашей коалиции. Но, наверное, он думает, что нам может быть, он думает, что нам не хватит решимости. Не хватит решимости сохранить наше единство. Но у него не должно быть никаких сомнений. Наша поддержка Украины не колебима. НАТО не отступится. Мы не устанем от наших усилий, не откажемся от них. Жажда Путина к власти потерпит неудачу. Народ Украины победит. Мы всегда, как и раньше, будем стоять на страже демократии и свободы. И вот что поставлено на карту. Свобода. Именно об этом я говорил вчера в Киеве, обращаясь напрямую к украинскому народу. Президент Зеленский, когда он посетил Соединенные Штаты в декабре, говорил о том, что мы сейчас определяем весь мир, определяем жизнь наших детей, наших внуков и их внуков. Но он говорил о детях и о внуках не только Украины, о а всех наших детях и внуках, о ваших, о моих. И сегодня мы знаем, что народ Польши, другие страны Европы, Понимаю, что невозможно уметворить агрессора, невозможно удовлетворить его аппетит в власти. Мы говорим только одно — нет, нет и нет. Нет, вы не захватите мою страну, вы не отнимете мою свободу, вы не отнимете мое будущее. И я повторяю сегодня то, что говорил здесь же год назад. Диктатор, стремящийся перестроить свою и возродить свою империю, никогда не пересилит любовь народа к свободе. Жестокость никогда не пересилит волю народа к свободе. А Украина никогда не станет жертвой России. Никогда. Ибо люди... Люди свободы отказываются жить в мире темноты и угнетения. Об этом нужно говорить всегда. Сейчас мы напоминаем о невероятной жестокости российских солдат. Они совершают преступления, преступления против человечества без стыда, без сомнений. Они наносят удары по гражданскому населению, насилуют. Похищают украинских детей, пытаясь лишить Украину будущего. Наносят бомбовые удары по вокзалам, по школам, по больницам, по сиротским приютам. И никто не может отвернуться от этих зверств, которые Россия совершает против украинского народа. Они ужасны, просто ужасны. Но невероятный ответ украинского народа, ответ всего мира. Через год после того, как начали падать бомбы, на территорию Укра... Украины вторглись русские танки. И Украина по-прежнему независима и свободна. От Херсона до Харькова украинцы борются. Они отвоевывают территорию. Более 50% той территории, которую захватила Россия в прошлом году, над этой территорией развивается желто-голубой украинский флаг президент Зеленский отражает и воплощает волю всего украинского народа. Весь мир Организация Объединенных Наций проголосовала неоднократно тлемя позором российской агрессии в поддержку мира. И каждый раз это голосование имело преобладающую сила в октябре. 143 государства, организации Объединенных наций, заклеймили позором российской агрессии только 4. четыре страны проголосовали на стороне России. Поэтому сегодня я снова обращаюсь к российскому народу. Соединенные Штаты и европейские государства не стремятся уничтожить Россию или контролировать ее, а Запад не собирается нападать на российский народ. Миллионы русских хотели бы жить в мире с другими, не являются нашим врагом. Это трагедия. Президент Путин выбрал эту войну, сделал сам выбор, и каждый день этой войны это его выбор. И он может закончить войну одним только словом. Очень просто. Если Россия прекратит агрессию против Украины, прекратится война. Если Украина прекратить защищать себя против России, это будет конец Украины. Именно поэтому совместными усилиями сообщаем и прилагаем усилия к тому, чтобы Украина смогла защитить себя Соединенные Штаты и вся мировая коалиция, более 50 стран объединяющая да, представляет Украине важнейшие критически необходимые оружие и боеприпасы и другие, помощь, системы ПВО, артиллерийские системы, танки, а, другие, б, другие, б, другую бронетехнику, снаряды, Европейский Союз и его страны члены беспрецедентно поддерживают Украину. Не только помощь в плане безопасности, но и экономическая, гуманитарная помощь, помощь в плане беженцев и многое еще другое. Все, кто здесь присутствует, подумайте об этом, и я серьезно говорю об этом. Посмотрите друг на друга, посмотрите на то, что вы сделали до сих пор, чего вы добились Польше, приняла более полтора миллионов э, беженцев. И благословил Господь за это. Щедрость Польши. И открытость сердец народа удивляет, поражает. И американский народ, и э, един с миром. Во всей нашей, нашей стране, в крупных городах, в маленьких деревнях, украинский флаг. Э, Украшает американские дома. За последний год демократы, и республиканцы в Соединенных Штатах, в Конгрессе объединили усилия, встав на защиту демократии. И именно в этом заключается Америка. Именно это в этом сущность американцев. Мир также объединился, объединил свои усилия, противостоя Путину. Путин постарался заблокировать порты, лишить мир продовольствия, чтобы Украина не смогла экспортировать свое зерно. Это тем самым обострив всемирный продовольственный кризис, особенно от которого страдают страны Африки и другие бедные страны. Вместо этого Соединенные Штаты и Большая Семерка и другие партнеры во всем мире. Решили урегулировать этот кризис и увеличить объем поставок продовольствия в мире. И я Джилл Байден, моя жена, побывала в Африке для того, чтобы привлечь мировое общественное внимание к этому важной проблеме. И сейчас на кону стоит будущее Украины. Украина должна быть свободной, демократической и суверенной. И это было... Мечта тех, кто объявил укра... зависимость Украины более 30 лет назад, это была революция. Революция достоинства. Это э, то, что происходило в, на, на Майдане. И те люди, которые погибли там, и те, кто продолжают э, идти по этой дороге. Несмотря на усилия Кремля, это мечта всех украинских патриотов, которые многие годы боролись против российской агрессии на Донбассе. Герои, которые отдали все, отдали свою жизни а, за Украину и любимую Украину. Для меня большая, была большая честь побывать на мемориале а, в Киеве вчера и для того, чтобы почтить память тех, кто а, пожертвовал своей жизнью. И рядом со мной сидел, стоял президент Зеленский. Соединенные Штаты и наши партнеры. А, оказывают всевозможную помощь Украине э, во всех местах, во всей территории Украины. Для того, чтобы продолжалось энергоснабжение, несмотря на бомбардировки российские. Мы поддерживаем миллионы беженцев этой, и с распростертыми объятиями, принимаемых от разных стран Европы, особенно в Польше. Люди во всей Европе делают все возможное для того, чтобы помочь. Польское гражданское общество, культурные лидеры, бизнесы, в том числе первые леди Польши, которые здесь присутствуют, возглавили этот процесс и подают пример. Спасибо вам огромное. Всем. Я никогда не забуду в прошлом году, как я бывал в лагере беженцев в, Украине, в Польше, которые только что прибыли из Украины. Я видел их лица, изможденные. Они держали своих детей, и думая, что никогда, могут никогда не увидеть больше своих мужей, братьев. И это был самый страшный, страшный момент в, в, в их жизни, и народ Польши предоставил им помощь. Они просто буквально с распростертыми объятиями прибыль, а при, приняли их. Тем временем, а, совместными усилиями мы а, сделаем так, чтобы Россия оплатила дорогую цену за то, что она делает. И и мы объявим о uh, дополнительных санкциях в uh, этой неделе вместе с нашими партнерами, призовем к ответу всех, кто ответственен за эту войну, и призовем, обеспечиваем справедливость, справедливый суд uh, над теми, кто виновен в преступлениях против человечности. Вы знаете, еще... нам много чем нужно гордиться за то, что мы достигли совместными силами за, прошлый, за прошедший год. Мы э, реально смотрим на вещи, но э, защита демократии – тут дело не в одном дне или в одном годе. Это всегда очень трудный процесс и важный процесс. И Украина, когда она продолжает защищать себя против российской агрессии и готовиться к переходу к нам к наступлению, мы будем продолжать переживать эти трудности, эти трагедии, на Украине. Она готова к будущему. Соединенные Штаты с нашими союзниками вместе и партнерами намерены поддерживать Украину, защищающую себя. На следующий год я буду принимать всех членов НАТО на 24-м -24 саммите в Соединенных Штатах. Вместе мы отметим 70, -70 годовщину, сильнейший, мощнейший альянс в Европе НАТО. И ни у кого не будет сомнений в том, что э, США и союзники э, непокремимо э, будут следовать положениям статьи 5. И каждый член НАТО должен знать об этом, и Россия должна знать также, что нападение на одну страну – это нападение против всех. Это священная кляфа. Священная клятва защищать каждый дюйм территории стран НАТО. За последний год Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами объединили усилия, объединившись в рамках коалиции противостоящей российской агрессии. И... но тоже что противостоит нам а, то есть мир а какой мир какому миру мы стремимся какой мир мы хотим построить мы должны воспользоваться силой мощью этой коалиции и улучшить жизнь во всем мире а, повысить благосостояние а, укрепить мир и безопасность относиться ко всем с уважением и достоинством это наша обязанность демократия во, во всем мире должна а, укрепиться и сегодня мир а, достиг критической точки, те решения, которые мы примем в ближайшие пять лет или определят нашу жизнь на предстоящие десятилетия. И это касается как американцев, так и э, всего населения мира. Наши решения, э, они важны. От них зависит многое. Принципы, э, э, они, они не зыблены. И выбор между хаосом и стабильностью, между строительством и разрушением, между надеждой и страхом, между демократией и, э, э, и жестокостью диктаторов, которые хотят уничтожить ее, между ограничениями и возможностями, возможностями, которые э, предстоит нам еще воспользоваться, чтобы люди жили в свободе. Свобода. Свобода. Нету более сладкого слова, чем свобода. Нету более э, высокой цели, чем свобода. Американцы это знают. И вы это знаете. И все, что мы делаем сейчас, необходимо сделать, чтобы наши дети и внуки тоже знали об этом. Свобода. Э, тираны, чтобы знали об этом, и э, что мы будем защищать свободу. Поэтому будьте с нами, и мы будем с вами. Давайте э, продолжим нашу работу. Давайте э, укрепим нашу решимость и союз. Давайте стремиться к свету, а не к темноте. Давайте стремиться не к угнетению, а к освобождению и свободе. И... Благослови вас Бог и благослови Бог и защити Бог наших э, солдат и благослови Бог и украинский народ и всех тех, кто э, защищает свободу во всем мире. Спасибо Польше, спасибо, спасибо за то, что вы делаете.